В тот момент, когда фейерверк несет в себе больше опасности, чем радости, в подмосковной Балашихе праздничный салют устроили во дворе многоэтажки. Заряды разлетелись в разные стороны. Чудом не задели людей, но повредили лобовое стекло припаркованного рядом автомобиля. Все документации. По покупателя. Перед Новым годом спрос на пиротехнику резко возрастает. Но мало кто из покупателей заморачивается вопросом качества. Проверять точки продажи выдвигаются сотрудники МЧС и прокуратуры. Проверяем, как расположены отделы пиротехнических изделий в магазине, отделены ли они от остальных участков магазина, так скажем, как производится хранение и реализация перетехнических изделий. Чтобы не нарваться на подделку перед покупкой, нужно внимательно изучить документы на продукцию, обратить внимание на целостность упаковки, наличие вздутий и подтеков. Бенгальский огонь – один из самых безобидных видов пиротехники. Зажигать его можно даже в домашних условиях. А вот уже салютные батареи, они размером побольше. Их разрешено запускать только на открытых площадках. И в радиусе 100 метров не должно быть жилых домов, зданий и легко воспламеняющихся предметов. Высота подъема, диаметр раскрытия, звуковое давление, количество звезд на небе зависит от калибра. Чем мощнее фейерверк, тем должно быть сложнее его купить. Производитель определяет самостоятельно возраст, которого возможно. Используем. Ну, к примеру, бенгальские свечи там с 16 лет, возможно. Петарда – это, как правило, всегда 18 лет. Батареи салютов, э -э -э, как правило, всегда 18 лет. Конечно, большая установка порадует продолжительным и ярким салютом. Но не стоит забывать, что пиротехника – очень опасный атрибут праздника. Чем больше это устройство, тем больше на травму вызовет, может от Оторвать кисть может пальцы оторвать, может вызвать тяжелые ожоги, вот, когда уже последствия этих ожогов наносят угрозу жизни. Поэтому при запуске крайне важно следовать инструкции и тщательно подобрать место. С балконов, с лоджии, с выступающих частей, фасадов зданий, и уж тем более в помещениях в зданиях. Это запрещено делать. Но, несмотря на все предупреждения, ежегодно в преддверии праздника сотрудники МЧС получают сотни сообщений о нарушениях техники безопасности. Если вы оказались в ситуации, когда э, в ваш дом залетел фейерверк, салют, и было повреждено ваше имущество, первое, что необходимо сделать, это вызвать сотрудников МЧС. То есть они зафиксируют факт причинения вреда, опишут то имущество, которое было уничтожено, и обязаны будут провести проверку, по факту возгорания. Если фейерверк вызвал пожар, грозит штраф до 5000 рублей. Даже в случае, когда нет пострадавших. Чтобы не испортить впечатление от новогоднего праздника, стоит воспользоваться официальной площадкой, которую сотрудники МЧС оборудуют в каждом городе. Максим Нескодубов, Мария Герман, Андрей Третьяков, телеканал Звезда.